Всем привет! Вы на канале Токовка ТВ и сегодня снимаю видео, которое называется Мама, купи мне пони И давайте начинать Ля-ля-ля-ля-ля Сестра, сестра, иди сюда, я быстрее кое-что покажу Ну что, что Почему такая спешка? Помнишь, я же тебе говорила, что у меня есть Какая-то там коллекция, я коллекционер Коллекционер пони? Да? Да нет! А чего же? Я коллекционер украшений украшений да например твоя корона была бы очень нехорошим хорошим экземпляром нет нет нет нет нет не ее мама подарила давай без экземпляров ой ну хорошо у меня конечно очень мало их украшений но я все равно тебе их покажу ну давай показывай Мало? Ничего себе! И это ты называешь мало? Ну, достаточно. Мало. Э, э, э, ты меня, конечно, извини, но мало это когда один или два. Но у меня такое количество мало. И вообще, я не понимаю, почему ты приехала, переехала, точнее, мне, э, жить к нам. Но я говорю, потому что мама уехала. Ну и, во-первых, я... Наши... Дача находится недалеко от вашего дома. Ну да. Девочки. Да, мама. Девочки. А, да, здрасте. А, мне надо купить кое-что тебе, Пинки -пай, в школу. Ну и, Рарити, ты едешь с нами, друг, что-то тебе, не знаю, приглянется, и ты себе купишь. Ну да, мама там говорила, можно портфель купить новый. Ну вот как раз как раз и купишь. Еще твоя мама говорила, может, ты какой-нибудь ну привезешь из нашего города. О, да, я ей расческу привезу новую. Новую. Ну да, у нее просто расчески, например, ну куплены в каждом городе, в котором она была. Это у нее. Тоже коллекция на коллекционер. О, да ладно, коллекционер, расчесок? Ой, скажи, можно я ей позвоню? Я ее посвящу в клан коллекционеров расчесок. И такие бывают. Бывают любые. Ладно. Хорошо, девочки, давайте садитесь в карету. Сейчас поедем. Ура! Сейчас одену бантик. Ой, стенка упала. Какие плохие стены у нас? Да, какой ты хочешь бантик взять? Голубой, чтобы подходил к ее короне. Давай. Та-дам! Господи, Пинки! Что? Немного ли у тебя украшений? А что? Ты сказала один, э, ну, один бантик. И мама сказала один бантик. А к бантику нужна юбочка. Моя... Заколочка и мой камешек красивый. Да, Пинки. Ты знаешь, что в моде. Мне казалось, раньше ты ничего не понимала в моде. Теперь я понимаю, я модная. Да. А может, и тебе что-нибудь модное? Не надо мне модного. Ну, давай, пожалуйста. Ладно, давай только быстро, а то мы уже должны быть в магазине. Давайте, девочки, я вас жду это в карете. Хорошо, мам. Открывай глаза. Что? Так, так, так, дай посмотреть в зеркало. Отойди. Что? Ты же сказала, просто меня переоденешь. Зачем ты мой аксессуар сняла с головы? Ну, потому что мы были как близняшки. У нас и главные уборы похожи, и заколочки такие, и бриллиантики. О, господи, Пинки. Я, я тебе доверилась. Бежим! Бежим. Садимся в машинку. Все, мы залезли. Теперь можно ехать. Иху! Иху! Ухи! Ой, хоть бы не врезаться. Иху! Паркуемся. Пип, пип, пип. Все, припарковались. Девочки, выходите, идем в торговый центр. Хорошо. Ну вот и мы и пришли. Ура, как я пошаю этот торговый центр. Но здесь появились товары к школе. Ох, скоро школа. Ой, ну ничего. Что ты будешь покупать? Я? Блин, я бы хотела найти украшения, только я их тут не вижу. А ты пони любишь? Фу, эти пони для детей! Не люблю я твои пони. Я вообще не понимаю, как ты в них играешь. Фу. А вот мои любимые <гас> украшения. Вау, тут целых четыре. Вон, два этих колечка, одна красивая брошка и заколочка. Мама, мама, мама. Да, доченька, чего? Блин, мам, смотри, как-то много украшений. Ну, бери. Блин, блин, блин, я уже хочу взять, взять, взять, взять, взять, все, взять. Хорошо. А, где тележка, где тележка? Сейчас я ее прикачу, она вон там стоит, сейчас. Мама, тележек нет, но есть корзиночка. Давай. Ну, сама давай, бери свои украшения. Я пойду посмотрю на рядики Уж больно они мне там понравились Какие интересные Ну а ты что свои пони будешь выбирать? Ну да, одну возьму Да тебе моя мама не разрешит Почему это? Я себя хорошо вела Я отличаю от тебя На даче Не в интернете сидела Да там связь плохо ловила Как я могла сидеть? Послушай меня я копала картошку, сажала лук, все делала. Ну, в остальное время я с подружками веселилась. Вот именно, веселилась. А я хоть в интернете искала нужную информацию. Нужная информация, где ближайший торговый центр? Ну, это же нужная информация. Я же себе испортила там каблучки, мне нужны были новые. Прям ты хотела найти посередине дачных посел поселков большой торговый центр, да еще с теми каблуками, которые тебе нужны. Ну, этими ботинками. Ну, ты уж извини, но ты сама плохим делом занималась. Плохим копала картошку. У нас этой картошки теперь столько, что больше всех моих аксессуаров до да, картошков полезней. Ну да, это я не буду возражать. Но все равно зачем так много овощей? Чтобы хватило на, на долгое время. Ой, я тебя не понимаю. А я тебя. Ой. Мои красивенькие, хорошенькие аксессуары. Ой, я у всех возьму для моей коллекции. А -а -а -а -а. Так. Поберегись! Ой. Ой! Ты упала? Ой. Кто там так несется, да? Что там я припоминаю случай, как ты однажды упала, подскользнувшись на картошке? Это, это тут, тут так много народу, а ты говоришь про какую-то картошку. И Если все узнают, что принцесса на даче поскользнулась на картошке, то я думаю, это будет не очень для моей репутации хорошо, да? Эй, а вы знали? -ш -ш -ш. Ну ладно, не буду. Тогда не говори, что я занималась плохим делом. Ну да, ты занималась неплохим делом. Ой, девочки, что вы там кричите? Да так разговариваем просто громко. А, ну понятно. Ты уже себе набрала своих аксессуаров. Да. Так, смотри, твоя мама, она любит такой цвет розовенький. Может, ей такую взять расческу? Да, не, вот я она не любит. Голубую. Нет. Вот такую. Да, идеальная. Ну вот. Тут и расчесочки. Но она же коллекционер! Ну, Ей нужна одна расческа из одного города. Но это не коллекционер, это просто тот, кто любит расчески. Доченька, хватит. Ты себе купила, пони? Не знаю, какую выбрать. Ну, бери-бери, я тебя куплю за то, что ты старалась и хорошо себя вела на даче. А мне еще аксессуары. И, например, ну, если бы я захотела пони, я тебе и так купила аксессуары. Если ты хочешь пони, то, конечно же, уже нет. Во-первых, я тебе покупаю аксессуары только потому, что ты, ну, как бы их коллекционируешь. Занимаешься тоже, в принципе, нормальным делом. Да. И... Так, иди сюда. А она, если что, так, копала картошку, а ты сидела в интернете. Искала ближайший торговый центр в дачных поселках. Ну, мам, ну я не виновата, что когда я ночью ходила гулять, Вместе с моей сестрой, которая говорила, давай прогуляемся, давай прогуляемся, там такие цветы. Ну когда мы ночью пришли, там цветов не было. Ну, конечно, ты собиралась до ночи. Ну, я не виновата, что красным туфли не подходили к синему платью. О, господи. И вообще, я не понимаю, как ты можешь носить на даче туфли с платьем. Ну, мне это нравится. Да, честно, она преувеличивает всегда на даче. Мама, а что? И когда я тогда упала в яму с грязью и сломала каблуки, ты же слышала, какой был лор. Потом целую неделю обсуждали, кто то орал. Да, все подумают, что это ребенок маленький. Очень смешно. Но из-за клубуков никто не орет. Но это были коллекционные каблуки. Я, я и каблуки коллекционирую. Ой, да ты скоро будешь весь земной шар коллекционировать. И буду, если захочу. А что? Ой, доча, доче, Давай, бери по нему мы пойдем. Ага, я себе возьму. У меня уже была, это была или не была. Возьму доктор Хуз, он очень красивый. Угу. Сейчас положим его. Дык -дык. Ой, еще хочу себе учебник взять. Учебник, да. Это он нам нужен. Ой, портфель забыла. Я тоже хочу. Мама, тут так много портфелей. Я возьму зайчика. Нет, я возьму зайчика. Я коллекционер вообще-то. И я буду коллекционировать. И портфельчики. Ой, тогда хоть дай мне голубой. Нет. Дочка, ты чего на весь магазин орешь? И вообще, она имеет тоже право. Хм. Только попробуй взять зайчика. Он самый редкий. Доча. Прости, Ралити. Ничего страшного. Бери, как уходишь. Мне очень зайчик нравится. Только попробуй зайца взять. Взяла. Зайчик, она очень миленький. Ой, тогда я возьму и этот, и этот, и этот. Доченька, бери только один. Ну, какой мне лучше подходит? Ну, розовый. Беру розовый. Или голубой. Беру голубой. Я вообще люблю голубой стиль. Возьму голубой. Все, Решила. Ясно. Ну, давайте идемте тогда на кассу. Да. Ну, знаю, если ты еще раз попробуешь взять то, что я хочу. Пинки, перестань. Ну, ладно. Ой, очередь. Как обычно, мы попадаем в очередь. Ладно. Ну, постоим. Всего лишь один человек впереди. Дочь, ну вот хватит. Ты такая вредная. Ну, вредность это ее... Любимое слово. И дело. Что? Так, вам пробита. где коллекционер для расчесок. Знаменитая расческина. Расческина. Лучше нет Я получила такое прозвище. Это как я единственный коллекционер, который забрал, собрал 7 миллиардов расчесок. Это мое рекордное количество. Но это плюс еще одни. У меня таких нет. Можно ав ваш, ваш автограф? Конечно. Вау, здорово. Дык. Так. Дык. Ой, а можно еще для моих друзей? Конечно. Ча -ча. С вас 300 рублей. Ага, держите свидание. Дитя, а вы не хотите? Мама? Автограф, моя мама, она коллекционер, ну, может, сказать, коллекционер, засчет, она хочет у вас автограф. Ой, давай. Это не вы ли, дочка? А -а -а! Каденс? Вы дочка Каденс? Да. Ой, для меня честь дать ей автограф. Ой, как я ой, как я рада. А можно мне автограф ваш? Давайте меняемся. Давайте. Чик -чик. Ой, все, до свидания. Ой, я сейчас в мороку падаю. здорово. Взяла. Автографу дочери с самой принцессой. Я пошла. Прым. Прым. Хорошо. Так, здравствуйте, проходите. Ага. Нам, пожалуйста, пробейте все. И этот пакетик тоже нам пробейте. Ой, я тут И я тоже тут. Ага, так мздик, мздик, мздик, вздик, ой, как много волосок сошел. Бздик, бздик, как же у вас их много Бз... Ой, бздик, бздик, вздык, ой, с вас тысяча пятьсот. Ага, слушайте. все, да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Угу. Так, дочь давай складывай свои аксессуары, блин. Ой, как у тебя их много. Доча. ну зачем? У нас скоро целый дом будет забит твои, твоими вещами. То я аксессуары подавай. Скоро буду ей уже и портфели коллекционированные покупать. Ну, мама, Джи супер. Давайте загрузимся. Ой, сумочку, чуть, чуть не забыли мою. Фу, я думаю сейчас туда переложу вещи. Хорошо, да, хорошо. Так, едем. И, -ху! -ху! и, -ху! и всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока, пока. Да, да, пока. Ой, мои сукаденькие, хорошенькие мои, мои любименькие сокровища. Эй, давай уже перестань снимать. Ой, снимает. Вот. Тут. Давай перестань. Всем-всем пока.